Вот для того, чтобы покрасить ноги, вот ребята сейчас переставляют, вот у нас получается, вот нога она смещена в сторону. И вот эту вот часть мы сейчас будем обрабатывать наждачкой, потом праймер и потом антифолинг. короче вот это будет сейчас все красить. Это грунтовка у нас кладется. Это цаперка. Непонятно. Красиво. Сейчас мы ее обернем. Хорошо грунт кладется, да? Да, грунт вообще хороший, он какой-то двухкомпонентный, он очень укрылистый. Вот такие у нас получились пятнышки. Вот они у нас здесь, раз, на носу. И вот еще одна. Сейчас покажу издалека, как это все. И вот там еще на попе еще одна. Так, вот она, пятнистая наша. Привет, собака. Семка. эту штучку сделала, да? О -о -о. И вот у нас здесь еще грунтик лежит. Оп. Смотрите, что мы купили для Тузика. Такой маленький и крутой. Такс. Это вот рассепаратор. Смотрите. Для моторов до 70 лошадиных сил. То есть вот этого размера достаточно для того, чтобы мотор работал. Теперь вот этот слив идет, он так откручивается и сливается жижа, вот здесь есть красный шарик, который видно, сколько там говна плавает. Так, сейчас секундочку покажу, как он работает. Откручивается вот этот вот отстойник для бензина. Вот, а внутри находится вот такой вот небольшой маленький обычный фильтрик. Вот, смотрите, вот такой вот обычный бумажный фильтр. Я их куплю еще несколько штук на замену. Очень простая система. Вот такая вот он туда так вставляется. Вот. Очень простой и очень крутой. И стоит он относительно недорого 70 евро. 71 евро. Ну что, соберем его? Так, он просто сюда вот так вставляется. И вот здесь получается внутренняя резьба. И вот так вот он скручивается сейчас. Ну что, начинаем собирать винт. Сейчас мы будем проверять системой, Потому что мы красили баутрастер Он мог застрять И перестать крутиться Потому что он мог залипнуть Ну что проверяем? Давай! Стоп. В другую сторону? Не, нормально, вентилятор хорош Получилось? Молодец. Молодец. Молодец. Ну и оторвала то, что и залипло. Оторвало. Класс. Спасибо. Так, внимание, кто же это едет у нас сегодня в выходные? Ну что, давайте угадываем. Да, руками машут там все дела. Илюха, привет. Аня, привет. Смотрю, несутся ракетой. Я хочу, чтобы вы страдали. Вот заставляю людей ноги мыть, заходя к нам на борт. Да, это точно. Дело. Такой, и смотри, что когда будешь садиться, чтобы жопа была на целлофане. О, я не взял, за был ударен? Нет. Что, ты видишь, поручку он был? Да. Вуаля! Я его еще раз намазывал в тех местах, где оно. Зачем чем занимаешься? Кады. Ребят, тебе себе мажут. Сережа пузик мажут. Ч мажут. Да. Не рано ли ты? Не, я их как-то поподрываю. Знаешь, большинство фигни происходит после слов hold my beer. пиво подержи. Так хорошо отваливаются. Эта штука вообще хорошо смывает. Иди, иди по желтой змее. И третий номер, третий, он, наверное, сейчас не найдет. Ща, подожди. Я сейчас дамажу и возьму его. Просто надо еще здесь его открыть, наверное. чтобы там не было избыточного давления, угу. нормально. Да, нормально, пошло. Струя. Прям как новый. Динамичная колона. Ну это еще фигня. Где мы были? Э, не помнишь, где Фанта называлась Сквирт? Yeah? В Таиланде. Но это не совсем Фанта. Это другой напиток того же той же корпорации. Да, да, просто для локального рынка. Сквирт надо перекрывать да? это ты ее клей туда где нужно остановиться я думаю что я бы ее клеил вот сюда вот, вот. вот ну, закрасить эту часть ты же говоришь для резины не очень да не она будет держаться просто ну где типа, выбери где себе красота Начинается и заканчивается. Что это за дети? Что это за дети ты с собой в да. переходы берешь? Это не мои дети. Да, да да в каких переходах ты имеешь в виду? Я их видел. Илья, давай там не выветривается тон. У тебя еще вторая половина. Время мой счет пошел на секунды. Я и так экономишь. Ты просто усы хотел тузику. Новый... А ты, а ты транец-то тоже протри. Есть? Так его да, надо да. еще проклеить маленько. ключи от мотора ключ от машины Все, поехал, да, на ямахе ты поехал это между прочим мотик я ямаха кар это что-то новое да я, кстати почему они тачки не делают они слишком крутые им не надо мне кажется что ты как-то не докручиваешь ты мог бы это делать более эффективно или эффект А у нас здесь, вот мы его перевернули, вот видите. Он сейчас уже у нас стоит на кредлах. Но мы обнаружили маленькую проблемку. Пришлось заклеить. То есть где-то мы сделали вот такой типа пск и все, там маленькая дырочка, мы даже ее почти не замечали, просто мы обратили внимание, что один баллон становится более мягкий, причем со временем там, неделю, там, ну, в общем долго. А мягкий стул, это не очень хороший. Мягкий Есть. стул, плохая вещь, отравился, а зеленый ты давай ногу откручивай, а то как-то, я понимаю, мне тоже лень я Да там пальцами делаешь, непонятно а О, я... Вот это похоже на Звездные Войны, нормально. Я... Пью, пью. Я его облегчил. Я <с решил, что вот эта ненужная штука. А вот это можно как а бы. А вот оставить. это нужное. Ну. А вот это можно продать даже кому-то. Но ведь винт э, приводит в движение лодку. Ну и достаточно. Ну и все. Я а вот эту считаю. штуку можно крутить руками. Сюда кривошип и пошел. Такой. Илья, я смотрю на твой тузик. Вот все люди как люди стоят носом к пирсу. Я привык с кормой. Стернин. Так просто удобно. Просто, <плод> на, <плод> вот <плод> как <плод> на лодке. Встаешь на мотор и выходишь. Два Это этих, э, два кормовых, закидываешь, носовой набуй. Нет, у меня же очень удобно, у меня занижена специальная голова для этого, чтобы как через а, выходить. у тебя этот, лоурайдер, я понял. <плод> да. Низкий таз радует глаз. <плод> <плод> <плод> так, итак, три... 4. Смотрите, как тонет камера. Да иди ты, блин, в баню. Хопа! Камера не утонула. А что мы не едем? Ты же обещал. Нет. Посеев тузики. Развлечемся. Прогресс.